Следующий момент. С 5 минуты 50 секунды Кушок говорит, что он соберет генератор за 2-3 недели. <coughs> Опять же, ребята, 2-3 недели он соберет генератор. Получается, что мы в России с 5 по 23 марта, условно с 5 марта, я узнал 5 марта, что стартанет проект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 Так как вы здесь, то тогда и здесь мы его соберем, причем очень быстро. Тут мы 2-3 недели и все будет готово. Ребята, 12 июля 2018 год. Вот он. Вот она дата. То есть Кугушов обещает собрать генератор. То есть до конца месяца. То есть в начале августа у нас должен быть генератор. Об этом прошу затычковать у себя в памяти. Произойдет это или нет. Я, дай бог, что я сомни... ну, э, буду неправ. Я буду счастлив, если я буду неправ. Но через месяц, даже 12 августа, не будет никакого генератора. Доказательства и логику я сейчас вам предоставлю. То есть вы слышали... Еще раз включаю. Что такое? Так как вы здесь, то тогда и здесь мы его соберем, причем очень быстро. Я думаю, 2-3 недели, все будет готово. То есть, обратите внимание, что на данный момент, это очень важно, самое важное в этом видео, вот, это, вот, вот этот момент, о том, что Кугушев, в своем видео расписывается в том что у него нет и не было никогда работающего генератора и все два с половиной года он вешает нам лапшу на уши ребята я сейчас буду очень э, счастлив если я заблуждаюсь с этими выводами но это подсказывает то что я говорю это мое аналитическое логическое наблюдение Канал Александр Сергеевич. То есть он в этом видео подписывается под то, что генератора у него не было и нет. И давайте перелистнем его весь, весь арсенал видеороликов в интернете. И проанализируем. Я уже видеоролики открыл, вот его канал. 31 января 2016 года, это 2,5 года, года назад. 2,5 года назад на его канале появляется генератор источник тока 48 Вт. <звы> Все, вот она, работающая модель. Вопрос, что вы там собираете? То есть, как бы, покажите действующую модель. Все, еще ничего не требуется. Покажите людей, которые вокруг вас сегодня, команда находится, которые там вокруг сидят за камерой, которые люди приехали из России обучаться, на которых были выделены деньги, потрачены на их э, проезд и проживание, чтобы они, э, деньги акционеров, чтобы они поехали в Италию, и научились э, работать. То есть получили знания. Покажите этих людей всех на видео. Рядом с работающим генератором. Все. Ничего сложного. Покажите, чтобы мы были уверены, что и в этот раз все честно. И никто никого не обманывает. Что такой генератор есть. И все замеры. То есть вся команда, которая сегодня в Италии. Пусть она прям вот там 5, 6, 10 человек, прям все, чтобы вот прям были вокруг стола с работающим генератором. Все, и у меня все вопросы отпадут. И чтобы все замеры были, показывались. Тогда я сниму шляпу, так сказать, и извинюсь, что я был неправ. Не вопрос как бы. Но я вот смотрю, что 2,5 года назад генератор был. Давайте еще посмотрим ролики. 23 января 2016 года, вот он. вот он работает ролики, 21 марта 2016 года, ошибка вот. генератор крутится и вырабатывает электрическую, крутится пальцем, вырабатывает 600 там, вольт напряжения или 600 ватт мощность, ну тут непонятно как это посмотреть. Это 21 марта 16 года. Это 5 апреля 16 года. Все же вроде работает. Где генератор? 27 сентября 16 года. 29 сентября. 29 сентября. 3 октября. Это она. большой мощности. Все работает. 20 декабря 2016 года. Вот здесь смотрим видео. Вы все перепроверяете. Вот все работает. Все есть генератор. 20 декабря 2016 года. 19 Нет, октября. Смотрите, 19 октября 2017 года, тоже все работает. 23 октября 17 все работает. 24 ноября 2017 года, все работает. Здесь мы видим еще, добавлен какой-то, Это двигатель-генератор, то есть, видим мотор. Мотор-генератор, скорее всего. Который для электромобилей можно использовать. Все тоже работает. 8 января 2018 года. Вот он подальше. 8 января 2018 года. А теперь... Со 2 февраля 2018 года все то, что я вам показывал, уже показывается не вживую, а на видео, на экране компьютера. То есть где-то нету генератора. То есть он как-то вот исчез а, с того момента, как начали приезжать люди, а, интересоваться действующим генератором. А, Суперконденсатор здесь для опережения времени. Второе февраля, третье февраля опять на мониторе. Независимо от должности губернатора. Четвертое февраля опять на мониторе. Все-таки размысли. Где действующий живой генератор? Вживую. Дальше. Двадцать пятое февраля. Опять на экране. Компьютера. Все. Пожалуйста, то есть мы просмотрели все ролики от начала до конца, на которых есть генератор. Вопрос, где этот генератор? Почему какой-то другой сейчас собирается? И почему он только сейчас собирается и не был собран раньше? Еще куча вопросов и так далее и тому подобное. Дальше третье. Я пересмотрел весь его канал YouTube и нашел все видео, где он демонстрирует рабочий генератор. Внимание, вопрос, где этот генератор? Кто его кто-нибудь хоть раз видел в реальности вживую? Если да, то пришлите мне, пожалуйста, фото или видео, где вы те, кто видел. То есть те, кто был у Александра Сергеевича Кугушова, отпишитесь мне, пожалуйста, в личку или позвоните. Я с вами пообщаюсь, и мы запишем видео. То есть, я хочу взять интервью, я знаю просто, что есть люди, которые ездили к Александру Сергеевичу Кугушову. То есть, когда стартанул проект, я знаю по слухам, там, через знакомых, что есть люди, которые ездили к нему. Я хочу с вами взять интервью о том, что, что происходит в Италии, что вы видели в реальности и так далее и тому подобное. Мы сделаем публичное интервью. Лично строй Таите на фоне этого генератора. Так. Это вопрос тем людям, кто находится сейчас в гостях у Кугушова и с ним собирается собирать генератор. То есть, да, сделайте фото и видео на фоне генератора. С 6 минуты 10 секунды Кугушов говорит, что команда собрала 10 миллионов евро. Это 724 миллиона. Так, с 6 минуты 10 секунды. 6 минуты 10 секунды. Вот эта команда собрала около 40, ну это может любой, зайти и посмотреть. Там получается, если в евро, то это 10 миллионов. 10 миллионов лет. народ. 10 миллионов евро по 74 рубля за евро. Либо, ну, 7, а, по 72 рубля 40 копеек за евро, умножаем 10 миллионов на 72.40, получаем 724 миллиона рублей. Заходим на блокчейн, на блокчейн вот э, адрес мегаватт контрактов блокчейна, у каждого он есть э, в аватаре у себя отображен и видим держатели токенов 2402 человека. То есть всего 2402 человека, у которых есть мегаватт-контракты. И давайте просто проведем простую среднеарифметическую математику. 724 миллиона рублей. Заходим на блокчейн видим, что держатели 2402 человека. Делим 724 миллиона на этих людей, чтобы узнать, сколько каждый человек в среднем инвестировал. Так вот. Если эта цифра верная, 724 миллиона рублей, то получается 2402 человека инвестировали по 301 тысячи рублей. Вот вы сами как бы, как считаете? В реальности могут все 2402 человека инвестировать суммы от 300 тысяч рублей. Все до два человека инвестировали суммы от 300 тысяч рублей. Ну, я реально, через меня много прошло там движений, платежей. Я в курсе, как бы. Такой объем денег очень редко кто инвестировал вообще. То есть, все инвестировали гораздо меньшие цифры. Вот гораздо меньшие цифры. Ну, это только люди, которые прошли через меня. Дальше. Следующая математика. 2402 человека. Моя страница у меня закреплена запись 24 марта. Получение подарок мегаватт. Одного мегаватта за просто регистрацию. 5 мегаватт за отзыв. И 10 мегаватт э, за то, что человек закрепил э, страницу. <coughs> В реальности по одному мегаватту я подарил порядка тысячи людям. То есть э, тысяча людей получили от меня по одному мегаватту. То есть мегаватт я дарю человеку, только у которого нет вообще токенов. То есть он зарегистрировался, у него свежий кабинет, и я ему дарю один токен. Все это я проверяю на блокчейне. Соответственно, половину людей, половину людей из вот этих вот 204 тысяч, 2400 человек, то есть одна тысяча людей просто получили подарок. То есть адресатов всего тысяча. 2402 всего человека имеющих э, кошельки 1000 из них э, носители подарков То есть реальных инвесторов только примерно половина То есть тысяч, э, 1400 человек всего реальных инвесторов Соответственно если мы поделим эту сумму 724 миллиона на 1400 людей, потому что другая тысяча людей просто подарок получили и не инвестировали никакие деньги, то получится, что примерно по полмиллиона рублей инвестировал каждый. Ну, прошу как бы всех отреагировать на это видео и прислать в комментариях. Вот здесь можете в комментариях публично, здесь каждый написать кто сколько инвестировал и прикрепить чек своего перевода. И мы реально увидим в комментариях под моей страницей сколько человек и поскольку инвестировал. И попробуем набрать чеками 724 миллиона рублей. Давайте запустим вот этот номер. Я больше чем уверен, наберется максимум ну, может быть миллионов, так, 30. Ну, то есть через мои руки примерно прошло 30 миллионов. Ну, то есть не то, что через мои руки, а через мой блокчейн. То есть по транзакциям там я мегаватт отгружал партнером и так далее. То есть, но никак не сотни миллионов. Десятки миллионов, согласен, но не сотни миллионов. А это большая разница. Есть большая разница между 700 миллионами. И, 3, и 70 миллионами. А между 700 миллионами и 70 миллионами вот такая разница. В 630 миллионов. В принципе там в 8 раз, в девять раз. Поэтому вот эта вот э, щитанина, откуда она взялась, откуда эти цифры, я вообще даже не представляю. А больше всего... Меня сейчас как бы убеждает в том, что Александр Сергеевич заблуждается и почему он записал это видео о воровстве каком-то непонятном, навязанном. Скорее всего, просто Александр Сергеевич не разобрался вот с этими цифрами. То есть, он заходит на блокчейн и видит, что здесь происходит очень много транзакций. Вот много-много, видите, да, прям 4 часа назад, 3 часа назад. Происходит 5 часов назад транзакции. И были посчитаны, то есть просто в среднестатистической за сутки прошло столько транзакций. Вот они прошли. Но денег-то никаких не прошло реально. То есть один человек перевел другому контракты. Он их мог перевести за 5 рублей, за 10 рублей, за 50 рублей. То есть люди друг другу продают мегаватт контракты. Не Саша Бобров им продает контракты, не я продаю им контракты, а люди друг другу. Я уже больше месяца не делал ни одной продажи контрактов, потому что рынок насытился контрактами, и спекулянты друг другу продают контракты. Я уже больше месяца не занимаюсь продажами контрактов, потому что у меня нет клиентов, потому что я продаю по цене компании. Это первая из серии видеороликов, которая начнется сейчас каждый день и в день по несколько раз. Следующий момент, на котором я призываю всех людей, в том числе Александра Сергеевича Кубушова. Я уже разговаривал сегодня с Александром Бобровым. И вместо того, чтобы Александр Бобров и Александр Сергеевич Кубушов друг друга каким-то образом там чернили, белили, оскверняли, выясняли, разбирались, я предлагаю обоим им провести публичную очную ставку. Каким образом? То есть делается в Google Hangout YouTube встреча, назначается время, согласовывается, это время, дата, все раскидывается по всем чатам. В это время, в эту дату Александр Сергеевич Кубушев и Александр Бобров выходят на прямую линию друг с другом и начинают спокойный, уравновешенный, здравый, трезвый диалог друг с другом. И каждый предоставляет свои аргументы и доказательства на Вопросы сторон и также на вопросы акционеров. А заниматься там записью видеороликов, один на другого бочку катит там, где-то ищет крайних, кому-то со слов верит, что где-то что-то там воруется и так далее и тому подобное, это может каждый. Это Этими делами занимаются блогеры, которые... На вот этом резонансе, негативе людей раскручивают свои YouTube каналы и монетизируют рекламу. Но я не думаю, что Александр Сергеевич Кугушов ради этого поднимает вот эту бучу ажиотаж. Поэтому, друзья, благодарю всех за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты этого видео. Подписывайтесь обязательно на мой канал «Правовед Мошкин Владимир». Потому что я сейчас буду освещать эту тему платником. Я веду собственное в кавычках расследование для того, чтобы установить истину. Это первая серия. Следующие серии будут также само подписаны. Название будет одинаковое. Будет подписана серия 1, серия 2, серия номер 3. До скорых встреч!